Здравствуйте, меня зовут Марина, и я хочу сегодня вам показать, что я приобрела на май месяц в Siberian Wellness для себя и своей семьи. То есть первый самый любимый продукт у нас это Элькарнитин. Элькарнитин это тот продукт, который дает нам энергию, мне и мужу, ну на весь день. А если предстоит какая-то еще и трудная работа, то две таблеточки в день – Просто нам помогает справиться с любого вида какими-то физическими нагрузками. То есть незаметно. Вот поэтому карнитин у нас постоянно на столе, постоянно. Второй продукт, который постоянно у нас тоже на столе, это... Наш знаменитый новомин. То есть новомин ⁇ это продукт, который... Это, во-первых, антиоксидант, который помогает бороться со свободными радикалами. А, наверное же, все знают, что такое свободный радикал, и с ним нужно обязательно бороться. Это очень доступный, недорогой продукт. То есть 120 таблеток стоит всего 650 рублей. И также он является экстренным помощником при заболеваний, такого как простуда, грипп. То есть если этот продукт употребить сразу в начале заболевания, то серьезных осложнений можно избежать, и вообще болезнь там в три дня. А за последнее время у меня уже одного дня достаточно, чтобы я опять была в норме. Это очень хорошо сказывается. Я часто бываю в Москве. И там для меня, не знаю, то ли загрязненный город очень, то, то ли там эти вирусы гуляют, я не знаю. Но я как приезжаю в Москву, сразу заболеваю. И поэтому у меня вот 2-3 экстренного приема новамина там является обязательным условием. Поэтому я без новомину вообще никуда не езжу. Дальше. Первый раз взяла вот такие вот мегавитамины. Взяла из каких соображений? Ну, во-первых, там полный комплекс витаминов и минералов. Во-вторых, -во там 120 таблеток, а их нужно пить по две таблетки в день. То есть нам с мужем хватит как раз на месяц вот этой вот одной баночки. То есть это... Ну, вот не пила, первый раз попробую. Первый раз тоже взяла вот такой вот батончик с кофе. Я кофеман. Не могу отказаться от этой привычки, но вот решила попробовать, что это такое. Попробую, потом напишу отзыв, что это такое. И э, последний продукт, который я взяла в этот раз, это истоки чистоты. Истоки чистоты – это тоже очень знаменитый продукт, это то, что очищает наш организм от, э, ну, так привычно говорят, шлаков и токсинов, ну, от всего, что, мож, что, то, что загрязняет наш организм. Этот препарат ну, нужно пить три месяца подряд. Вот сейчас я взяла первый месяц, вот. потом тоже расскажу, какой результат у меня был. Вот такие продукты я взяла в мае месяце.